Добрый день дорогие друзья! С вами Лариса Архипенко и я хочу рассказать про программу, возможно кто-то уже слышал про нее, возможно кто-то работает, программа PromoFlow. Эта программа, она может очень хорошо раскручивать наши аккаунты в Instagram, ставить лайки, писать в директ и удобно она тем, что можно добавлять бесконечное количество аккаунтов, в ней прекрасно работать. А устанавливается она на Android, но поскольку бывает, что, конечно, у людей сейчас и iPhone, бывает и что не хватает места для установки этой программы на телефон, не хватает памяти. А также для экономии электроаккумулятора мы эту программу можем установить на компьютер. Для того, чтобы установить на компьютер эту программу, нам нужно скачать эмулятор андроида. Как мы знаем, эмуляторы есть Bluestex, есть эмулятор андроида Andy. Но самый быстрый эмулятор, по мнению многих пользователей по рейтингу, это эмулятор Nox. Вот он у меня уже установлен. Я ссылочку отправлю для установки этого эмулятора, и вы его быстро скачаете. Ну, мулятор Nox здесь он вообще как бы изначально создавался для игр. Конечно, вот у меня, видите, скачалась автоматически вот такая игра. Также можно установить Viber, WhatsApp, Telegram и много что другое, вообще все, что угодно, все, что мы устанавливаем на телефон. И также мы здесь установим программу Promoflow. Она у меня уже установлена, но ну, вы также можете за, за, зайти в Google Play, а, набрать промо -флоу. Она такая, с таким как бы, кружком желтым, на ней палец, и вы ее уже скачиваете. У меня она уже скачена, поэтому я ее скачивать не буду. Значит, когда она скачается у вас на компьютер, это очень быстро происходит, мы в нее заходим. И здесь мы можем добавить свои уже созданные аккаунты в Инстаграм. Uh, у меня вот здесь добавлено 4 аккаунта. Здесь можно добавить еще бесконечное количество этих аккаунтов. Uh, и я хочу показать на примере какого-либо аккаунта, как в принципе здесь можно делать настройки, как ей работать. Я еще раз uh, скажу, что эта программа совершенно бесплатная, и uh, все эти задачи можно решать бесплатно потому что бывает просто нет времени какие-то ставить лайки, писать директ, тем более это делать в большом масштабе, это довольно-таки проблематично, когда у тебя есть другая работа. Ну вот, например, у меня аккаунт Faberlic Online. Здесь у меня сейчас идет задача, которую я поставила. Ну, попробуем зайти значит, в настройки аккаунта. Вот они у нас, где такие точечки 3D. Да? И остановимся на общих настройках аккаунта. Значит, что мы здесь можем настроить? Расписание работы и автоотписка. Это я не настраивала. Еще что, важный момент. Когда вы установите, зайдете в свой аккаунт Instagram, программа PromoFlow автоматически определяет возраст вашего аккаунта. И если у вас молодой аккаунт, то, конечно, подписок будет меньше. Да? Но у меня вот этому аккаунту полгода. Поэтому 800 подписок и интервал 130 секунд, в общем-то, не такой большой, да? Эта программа сама настроила промофлоу. Поэтому если молодой аккаунт, у вас подписок будет немножко меньше, но со временем будет добавлен, добавляться этот э, лимит и так далее. И, и я не рекомендую менять настройки, которые здесь есть в самом низу, отключить контроль светочных лимитов. Вот эту галочку не нужно нажимать, потому что это может привести к блокировке аккаунта. Так, ну что здесь мы видим, да? Суточный лимит подписок, интервал между подписками. Это у меня все настроено автоматически, сама программа настроена. Здесь я ничего не меняла. Суточный лимит директ сообщений, интервал между директ сообщениями, суточный лимит, лимит блокировок, интервал между блокировками и время отдыха аккаунта у меня стоит 24 часа. Значит, сетевые настройки, тип интернет-соединения, работать при любом подключении. У меня так и стоит по умолчанию. Настройка прокси. Прокси я дополнительно не покупала, то есть я хотела именно пробовать эту программу бесплатно, она меня вполне устроила. И здесь я ничего тоже не, соответственно, не заполняла. Так, дальше. Настройки, задачи, подписки, лайкинга значит, что я поставила? Выполнять подписку, оставлять комментарии я пока не настраивала это, но в принципе можно настроить. Так, шаблон комментария. Ну, в шаблонах хорошо, мы тогда можем это в принципе сделать. У нас есть еще шаблоны. И добавить какой-нибудь комментарий да? мы можем. Значит, что мы делаем? Да, заходим Нажимаем плюсик. Название шаблона у нас будет номер один. Ну, Но вот это название номер один, оно нигде не будет отображаться. И вводим текст. Ну, текст, например, такой. У вас замечательный. Замечательный аккаунт. Заходите ко мне в гости. То есть это привлечет э, дополнительные, э, во-первых, аудиторию на ваш аккаунт. Так, у вас замечательный аккаунт, будем знакомы. Так, и значит, это номер один у меня. Так, вариант шаблона 2. Так, имя получателя. Так у меня, видимо, здесь не сохранился он так. У вас замечательный. Так замечательный аккаунт будем знакомы так так и здесь я ставлю так такой плюсик В общем-то, вот этот вот уже у меня шаблон номер один, он добавлен. Так, дальше у меня будет вариант шаблона. Можно там два сделать, три и так далее. Количество вариантов сообщений может быть три. Так, мы сейчас на этом не очень будем слишком зацикливаться. Нам нужно общие настройки посмотреть. Так, оставлять комментарии. Так, выбрать шаблон. Так, шаблон нас опять туда перекинуло. Сейчас мы его выберем. Вариант шаблона один, да? Так, значит, зайдем дальше ставить лайки. Ставить лайки случайным образом я нажала, да, ставить лайк на публикацию с хэштегом геотегом я не ставила, потому что пока я хочу как бы сделать более обширный список, да, геотег, в принципе, я здесь ставить не хотела бы. Так, поставить лайков ком ком ком на комментарии, ставить лайки на комментарии случайным образом это я сделала специально, чтобы у меня рандомно шли эти лайки. Пол пользователя отключен. Черный список я ни, никого не ставила. Обязательное наличие фото в профиле. Ну, в принципе, это можно поставить. Приватные пользователи. Ссылка в профиле. Если есть у человека или нет, я отключила. То есть у него может не быть ссылки. Адреса исключения в случае, если ссылка в профиле выбрана. Нет ссылки в профиле. Тоже ничего не ставила. Значит, э, на бизнес аккаунты... Э, я, когда сюда выбираю, да, эту опцию настройки, я выбрала, что подписываться на любые бизнес-аккаунты. А здесь подписчиков не менее, да. Я вообще ничего не набирала, потом, не выбирала, потому что если я поставлю вот здесь, да, какое-то какое количество подписчиков, у меня некоторые аккаунты просто не будут здесь обработаны, потому что у кого-то может быть там 10 подписчиков, 5 и так далее. И подписчиков не более, тоже я не ставила. Подписок не более, не менее у меня стоит 7500. То есть, чтобы было у меня не менее и не более 7500. В принципе, я это вообще тоже ставить не буду, скорее всего. Скорее всего, это я уберу. Да. Так, даже нет, 7500 я оставлю и не менее, допустим, 10 подписок, 20, пускай так будет. Публикация не менее. Даже если у человека нет публикации, я ставлю, оставляю, пускай, как бы, к нему а эта программа заходит на аккаунт. Последняя публикация не позднее 1000 дней. Ну, 1000 дней, в принципе, срок большой, это практически у нас получается... Вообще почти два года, да, даже три года, да, почти три года. Поэтому, ну, поставила. Все-таки я, если человек совсем не заходит в аккаунт, в общем-то, он мне, наверное, и никаких публикаций не делает, наверное, он мне и не очень как бы интересен, да. Так, описание профиля и имя на русском языке. Значит, здесь я галочку не нажимаю. Почему? Потому что очень многие и русскоязычные пользователи, они делают описание профиля на английском языке. Стоп, слова в описании профиля. Вот здесь я выбрала Faberlic, бизнес в интернет, Faberlic. Я это нажала, да. То есть, как мы пишем, да, здесь и нажимаем плюсик, и следующее пишем. Потом вот здесь в настройках выбираем. Ассортировать, и тогда все сохраняется. Потому что, собственно говоря, коллеги, которые работают, они мне не нужны. Я их не смогу зарегистрировать в свою структуру. И они, собственно говоря, мне не интересны. Так, работа по активной аудитории. По активной аудитории. У меня выключено, потому что аккаунт может быть активный сам по себе. Но именно сейчас, в данный момент, он не активный. Я поэтому не нажимала так, «Отстанавливать задачу при неудачной попытке», «Поставить лайк», «Не останавливала я», «Проверка повторной активности», «Нажала», «Быстрая фильтрация при подписке», «У меня нажата». То есть вот эта задача сейчас у нас рассмотрена, как настраивать задачи подписки и лайкинга. Настройка задачи по отписке. Чем она хороша? Хороша она тем, что, как мы знаем, если в аккаунте... Например, в нашем, да, очень много подписчиков, которые, например, там 30% ботов и 10 или 20% неактивных пользователей здесь, и, например, их несколько тысяч, да. Здесь радоваться особо нечему, потому что эти аккаунты, неактивные боты, они тянут наш аккаунт вниз, и наш аккаунт тем самым не показывается в ленте, он не показывается как популярный аккаунт. И такие люди, собственно говоря, нам не нужны. И если у нас несколько тысяч таких подписчиков, да, ну, среди них есть, которые активные пользователи, и мы не можем просто взять, всех удалить, да, а выискивать тех, кто не активен, или выискивать ботов нам очень сложно, поэтому мы здесь можем этой прекрасной программой PromoFlow, то есть настроить так, что отписка будет сделана именно на неактивных, пользователи. Значит, первым пропускаем, да, отписаться от пользователей, на которых подписались более там какого-то времени. А почему? Отписываться нам не нужно вот в этом случае, потому что это могут быть активные пользователи. А вот отписаться от неактивных пользователей, да, которые не публиковали фотографии 365 и более дней. Я поставила «Да», потому что я хочу от них отписаться. Если много подписок и мало подписчиков, Отписаться, если количество подписок в два или более раз превышает количество подписчиков. Я поставила «Да». Не отписываться при взаимоподписке. Тоже, они могут быть просто роботы или неактивные, они мне не нужны. Отписываться только от тех, на кого подписались через приложение «Промофлоу». Тоже я это не нажимаю. И сформировать сразу полный список отписки. Также можно нажать «Белый список отписки» или «Блокировки аккаунтов». Я здесь ничего не нажимала. <coughs> Настройки задачи лайкинга ленты. А сортировать ленту в хронологическом порядке не нажимала. Но здесь, в принципе, вот так по умолчанию у меня стоит все, и ничего здесь не нажимала. Настройки задачи ВКонтакте. Вот здесь важный момент, я нажала, что я буду, когда выбирать задачу, да, я буду, если делать парсинг с каких-то групп, ну парсинг, как мы знаем, это сбор информации, и я нажала, что обязательно мне нужны те аккаунты, у которых есть фото в профиле, которые сейчас в сети я не нажимала, если был в сети не более, так у меня нажато не более 9 дней, ну в принципе пускай. 35 дней, да? Возраст от 16 лет и более, а возраст до 65 лет. Пол нам нужны не только девушки и женщины, да, прекрасно. Очень много парней, мужчин сейчас приходят в бизнес, поэтому пол и не нажимало. Семейное положение не нажимала. Страна, Россия, я выбрала Россию, город не выбирала. Так, это настройки задачи ВКонтакте. Настройки задачи блокировки. Тоже ничего не... А, настройки задачи блокировки. Так. Ну, тоже здесь я выбрала Faberlic бизнес в интернет Faberlic То есть мне такие аккаунты не нужны. Вот это я здесь, конечно, отсортировала. Так. И настройки постинга. Значит, можно что сделать? Можно ввести текстовый шаблон, когда вы делаете постинг, и текстовый шаблон вы можете выбрать. Выбрать, например, вот такой шаблон. Сейчас я покажу, где его можно выбрать. Вот, например, смотрите, вот у вас Faberlic Online, да? Мы нажимаем, и у нас выходит публикации, директ, автопостинг рассылка. Значит, директ, ну что, мы можем посмотреть то, что у нас сейчас идет в режиме реального времени, да? Вот он, вот это вот идет, да? И здесь мы можем также ответить кому-либо. Так, то, что касается у нас сообщений. Так, нажимаем рассылку. Так, значит, у меня здесь идет сообщение новому подписчику, то есть автоматически подписывает программа PromoFlow на подписчика на какого-то, да, и у меня идет ему сообщение. Сообщение при взаимной подписке то же самое. Так, автопостинг. Ну, здесь идет по дням, автопостинг я пока не ставила. Я сейчас хочу поставить, показать, как идет, какие задачи мы можем выбрать, когда мы задаем задачу. Да? То есть у меня сейчас идет задание, то есть когда мы, хотел сказать, начинаем делать задание. Сейчас я пока его отменю. Отмена, да. И вот, допустим, мы хотим создать задание. Вот мы нажимаем на этот кружок желтый, и у нас выходит, Что сделать? Выполнить подписку лайкинг. Выполнить подписку лайкинг на аудиторию аккаунта. Например, мы можем значит, подписку лайкинг делать на подписчиков этого аккаунта, либо на подписке этого аккаунта. Я выбираю на подписчиков. Например, ввожу какой-нибудь аккаунт, например, Москва, да? Москва, например, куда можно сходить? Там огромный аккаунт, несколько миллионов, наверное, даже человек. Так, на него я делаю. Добавляю еще аккаунт, например, Новосибирск. Новосибирск. И, например, выбираю аккаунт... Например, аккаунт, пускай это будет Краснодар, к примеру, да? Твой Краснодар. Значит, нажимаем галочку. То есть задача в очереди две. То есть Новосибирск он просто сейчас первый показывается. Я нажимаю ОК. Так. Выполнить отписку. от своих подписок, ну, да, выполнить подписку я хочу, также, отписку, вернее, да, и вот у меня запустилась задача, так, давайте посмотрим, сейчас идет, очищается список задач, то есть от старой задачи, и пойдет старт задания, Вот, значит, добавлено 2187 задачи. Старт задания пошел. И а, программа начала выполнять задания. Значит, а почему здесь идет, а, вот пропускается отписка да, от этих вот аккаунтов? Потому что я выбрала, что публикация была 48 дней назад. Гарманова Алла, публикация 365 дней назад. Так. Так, хорошо. Ну давайте мы настроим, допустим, подписку. Так, настройка аккаунта, да? Подписки лайкинга. Так, и мы здесь. Так, что у нас стоит? 365. Дней назад, да? Так. <coughs> так, где мы выбирали? Так, сейчас, секундочку. Так, скорее всего, наверное, это в общих все-таки настройках аккаунта. Так. То есть нужно вот найти, где мы поставили, что публикация была а, более 365 дней назад. Так, ну, в общем, здесь мы а, вот эту вот а, более тысячи дней назад, то есть мы все-таки поставим последняя публикация, не позднее. Поставим вообще ноль. Так, и вот сейчас, сейчас давайте посмотрим, как у нас программа дальше работает. А, ну это, собственно говоря, у нас идет, пропускается отписка, это все правильно. То есть у меня остаются сейчас активные пользователи. Вот. То есть вот таким образом программа работает. Чтобы ее запустить, мы нажимаем вот на этот. сейчас она запущена, вот на это вот будет активная такая кнопка, да, желтая. Вот. Ну и все, и потом можно смотреть уже или с телефона, или с компьютера, как вам удобнее. Здесь у меня ожидания задачи, да, здесь у меня, так, Фабрилик, Красноярск, у меня идет, задача у меня идет, собственно говоря, подписка идет, лайки ставятся. Ну, в общем, идут вот такие вот, собственно говоря, работы по раскрутке наших аккаунтов. Если нажимаю кнопку, у меня идет отменить задание. И я хочу, например, задание немножко поменять. То есть у меня была подписка лайкинг, а сейчас я снова нажимаю и хочу немножко изменить задачу. Да? так, То есть я хочу, например, сделать рассылку. Да? Рассылку сообщения новому подписчику шаблон шаблон значит вот такой я сделала здравствуйте Ну, вот здесь вот когда я выбираю шаблон у меня можно добавить name name это вот такой робот пишет уже имя человека этого аккаунта он сам уже определяет имя и пишет здравствуйте например елена да я приглашаю активных людей международный интернет проект мы работаем продвигая интернет-магазин одежду косметику товары для здоровья уютного дома и другой выплаты за товарооборот если вы открыты для новых предложений, для бизнеса, пожалуйста, ответьте мне в директ или на телефон. Там пишу телефон. Можно сделать активную ссылку на Viber, на WhatsApp, как вам удобнее. То есть я выбираю, и идет у меня либо первый, либо второй шаблон и так далее. Ну вот, выбираю, например, я второй шаблон. Вот, да? У меня будет получение списка подписчиков, и вот это вот сообщение в Директ будет разослано. Сообщение при взаимной подписке. То же самое мне предлагают выбрать шаблон, который у меня уже заготовлен. Я выбираю, например, первый да, шаблон. Все, рассылка с подписчикам запущена. То есть вот идет вот эта задача, она запускается тоже в автоматическом режиме, и я могу все это отследить. Вот такая интересная программа Flow. Я думаю, что вы найдете какие-то свои более тонкие настройки, которые вам будут интересны, и это увеличит товарооборот Faberlic и соответственно выплаты каждые три недели, которые очень интересны компании Faberlic. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. С вами была Лариса Архипенко. Хорошего дня!